Ну да, да? да, да, да, -па вот <свят> как вот так вот. Опа, опа, опа, опа. Я почти все пишу. пишет! пишу. не в этом. Фишка в чем? То, что шло, шло какому-то апогею все это движение. Но я два года работал без отпуска. Вот Я знал, что ты хотел в отпуск пойти, почему бы ты просто не пошел бы в отпуск? А? Вот мне это спрашивают люди. Мне я, ну, <обшал> Нет, я, то... мне на самом деле сейчас заебись, я работаю, я, ну, То есть до пяти мне вообще похуй. Мне когда надо, выходной, я, я возьму, вот пойду, скажу надо, я забрал, <я>, да. да. Рома, я, мне вообще похуй, я хочу здесь отдохнуть. Мне надо сделать там в общаге пол сегодня, надо было, я доделал пол. Вот, все, блядь. Видишь? Видишь, как это работает. Я работаю до пяти. Пять все нахуй, до свидания. Просто в чем фишка? Я сам себя загнал в этот круг что можно этих э, можно э, ходить в отпуск, можно не ходить, а просто можно а, нет, вообще... вообще не устраивает для ходить, не ходить. Я, бля, здесь, я вот если я получил отпуск, я пошел на отпуск и все, нахуй, не звоните меня две недели. Вот, а я приду, а почему ты почему-то, бля, как ловкий, да, нахуй, башмак. Вот, две я придумал да? себе какую-то схему, я просто забыл про то, что э... отдыхать то надо иногда, да. Да. Вот это вот довело меня до вот этого, вот не вот. У меня вот таких отпусков было, по-моему, за два года четыре, которые я как бы ходил. Ну а и... я их три видел у тебя. Вот. Четыре, блядь, ну, Не, один там, не, да, три. Вот. И по итогу, и по итогу, все, срывать куку, я все, у меня.. У меня.. Я проснулся, да? Ну, то есть третий день, то есть первый день мы пили с тобой. Это еще мой выходной. То есть я там отлеживался. Потом я. Ну, допустим, с будет, ну, блядь, все равно прикольно. Но это же не запрещает нам над ними сгибаться, блядь. Я могу и в лицо это с нечего. Я, второй лицо, да, я, не дил, я не могу издеваться над людьми, ты чего? В смысле издеваться? Одно дело издеваться, другое издеваться. Ну, издеваться и издеваться. Ну, это красиво, и красиво это подойдет. Да. Просто бля. я иногда прощупываю почву, блядь. Стоит издеваться, блядь. Вот, да. Бля, О, да. да. да так, так, надо второй. здоровья. Так, здоровь. так, так да. это работает, правильно <свят> начинает? Да. Нет, сначала по людей. Ну как, ну так вот, ну, словом. Так, поехали, затяну фудышку какую-нибудь. Ага, прошла, блядь. Пойдем дальше, да? А, это <смех> -то, как -то, да, это какая-то, как на стендап выступление повышаешь градусов, а потом в конце, да. блядь, уже шутку про мертвую бабушку, блядь. А сначала, блядь, оп, оп, оп, там где-то там богина проскочила, и вот так вот, ну и все, и пошел. Заходит, заходит, нет, не заходит. Если <смех> за что, все, в сторону находишь, вот, <смех> <зашел, склад, смех> да. про эту тему. <смех> да. Мы с тобой тогда вот улетели, следующий день у меня как бы выходной, я пришел, да. туда, я пришел тогда, по-моему, да, принес им всем шарлотки. Да, вот я помню, да, следующий. следующем. Да, а, да. Я туда еще пришел, просто я не помню, как я пришел на работу, блядь. Я по второй половине дня отшухиваюсь. Я просто Юля говорю, как я пришел на работу, да. Я не помню, в натуре не помню, блядь, самому переметровый. Я тебя не помню, короче, вот с утра вот ты приходил, да я тебя не помню. Я не помню, как я шел на работы. Я не помню, как я встал. Я не помню этот хлеб вонючий, блядь. Который ты выставлял, блядь. С утра ты сам себя выставляет. Я помню, когда ты меня когда-то спросил, а как ты же работаешь в смахнеле, как ты ещё заходированный был? Вот так я работает это. это. Просто ты идешь и делаешь. Ты профессионал. Я вообще не помню ни хуя, да, исполнял вообще ни хуя до машины, вот, машине, да, вот да, машина да, приехала, все я помню, блядь. К 11, блядь, да, а ведь я не ешь, то, что ты паскуда. У меня, кстати, еще чуть-чуть по ску. вчера зеленый, смотрели, сколько ты меня за эту встречу, блядь, назвал, там еще блядь, по моему 12 мы начитали. Потому что выпустить ролик, чуть-чуть там, знаешь, вот, вот, вот, вот, вот, паскуда. Просто ты вот, вот, вот, ну вот, вот, вот, вот, вот, вот, опа, опа, вот, вот, вот, вот, Давай жаркому, блядь. Мне похуй, мне два, два года, блядь. Свет, два года, блядь. Реально, что Смотри, э, снимай статья, блядь, на личную жизнь? Два года, блядь. Два года решения. А тут, блядь, 136 три блядь. Изнасилование. Мозга, мозга блядь. Не причем реальные изнасилования. А это просто, что мозга. А тут, тут реальные изнасилования. А это не то? Воксёрские, блядь, ну нахуй это вообще Ну да, когда держим да. один Да-да-да, вот это да, да Вот это хуйня, да? Да-да Нахуй она нужна Я Макшер. там обосрался, блядь, я там да. проиграл Но он да. тоже уплыл, блядь Он, он, он по другой теме, у меня потолок Потолок, потолок все запомнил, а все Блядь, я видел твои фото, да? Джокера вонючего, нахуй, да? Ну угу. это не то Давай, давай, бабки. Ну, я, примерно я нарисовал а нахуй Вот, пожалуйста. Нет, белого на больше. Больше, да? Белого не Поздно спишь там. Так, похоже так. На объект немножко, да? Вот так вот, да? Не Не, на больше белого. На больше белого. А так вообще похоже, да? Да. На в дырку, да? за ну вообще Просто с таким, ничего, тебе 54 рубля просто хочется взять, оторвать голову и За давай будем спорить, да? что делать да Наливай нету, что С тобой, вдвоем Вдвоем Вдвоем Вдвоем Какой кошмар? В я не стала про это. Давай, Давай, Я они подбирались, готовы, готовы. Бля, это сильно. Это сильно, да. Это у но... меня уже продолжено все У меня есть двоюродная сестра. У меня есть племянник. Но... Да, да. Готовят, похоже, в мой род. А мне это как бы, ну... Егало полево. Я живу, блядь, ну... Как мне нравится и все ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так на Моя школа, куда? Ну, еще вы не выбрали.